Прошло три дня. Кот отоспался, подтянулся и очень удивился, когда обнаружил себя на свалке. Он удивился, как он так? Неужели он, ему так показалось, что он в королевстве, что ел объедки? Неужели объедки такие вкусные бывают? Вдруг он вспомнил, «Нет, это был король. Похоже, я так долго спал, что король подумал, что я умер, и решил это дело смять, чтобы не подумали, что он убийца котов, и решил меня на помойку отправить. Придется мне отправиться назад в королевство. Вдруг меня он опять примет. Вроде обрадуется, и пойду-ка я. «Ну как же мне выбраться? Это же бак!» И решил я царапать когтями бак». «Вдруг кто-нибудь откроет?» Царапал я, царапал, и тут какой-то странный голос. «Похоже, еда есть еще!» Бомжатская морда вылезла и сказала, «Еда! Какая вкусная! Всего лишь надо убить кота и скушать!» Я от неожиданности начал царапать глаза, и этот человек так испугался, что он убежал. «Неужели еда умеет драться?» И я побежал на ко в королевство А я был очень далеко от королевства Помойка была далеко И мне пришлось много препятствий передалеть. Например охранника Который захотел меня пристрелить Неужели решил кто-то украсть объедки Он меня спутал с бомжом И начал в меня стрелять И я все-таки смог сбежать Потом я решил Уединиться В маленьком укромном местечке но мне неожиданно захотелось в туалет, и тут ведро появилось. Какая-то бабка старая начал кричать, «Ах ты, гадкая паршивая кошак! Решил написать здесь, получай!» И мне пришлось далеко бежать, я без сна много-много преодолел. И тут попался ребенок, которому было очень плохо, и решил им объять их мне придушить. И я его расторапал, а он закричал Ах ты гадкий кот, сейчас камушком получишь И через время, многие препятствия еще Я попал в замок И тут для меня неожиданно было Король сказал Уберите, это призрак Кот умер, а это призрак кота Уберите, он меня будет пугать И тут началась драка Я еле сбежал и спрятался в уголке трона. Ждал, когда забудут о этой заварушки, И это не случилось. Все начали у него пытаться вытянуть оттуда. И я решил притвориться, как будто я уже ушел. Замаскироваться. Все посмотрели, вроде кот ушел. Сказали, короче, нет, дух растворился. Поэтому нечего бояться. Будем делать как обычно. Потом король расслабился, и я накинулся ему на ручки. Он в неожиданности дар речи потерял. Я намурчал ему, что я живой. Просто ты меня хорошо кормил, и поэтому я так долго спал. Король мне поверил, успокоился и начал гладить. Говорит, извини котик, я просто не понял, что ты можешь так долго спать. Больше я выкидывать тебя на свалку не буду. Я ему рылыкал, что я много чего пережил, поэтому теперь ты должен в три раза больше меня накормить и вы релианки поднести и мышек для игры и много много еды. Хорошо, котик, все будет, все будет. Решил король отлучиться и положил корону, тяжелая была, не хотел он с ней ходить. И кот подумал. «О, какая радость! Я теперь сам королем буду!» И надел корону. Только она такая большая была, что кот себя заарканил. И получилось так, что он в ней сидел. И кричал, мяукал, что приказываю стражу свергнуть короля. А стражи не понимает кошачий язык, они только посмеялись. Ой, маленький котик, он королем себя тоже чувствует. Хочет быть королем. А я думаю, что же они меня не слушают? Наверное, надо погромче крикнуть. И я крикнул, и тут король пришел, говорит, не мучайте бедного котика. Он хочет поспать, пусть поспит, пока готовят мои рабыни. Кто? У вас рабы? Да, есть плохие люди, которых мне записывают на бесплатные рабы. Если вы будете мои приказы не выполнять, вы тоже рабами станете. Хорошо. «Король, мы будем выполнять приказы». И кот тоже такой, «Хорошо», промяукал, «Будет корона моя», и утащил в зубах. А король не понял, что он решил кот в забрать, и посмеялся, «Ох, котик хочет поиграть вместо клубочков с моей короны, ну и пусть поиграет котик». Но коту так было тяжело, что он на двух метрах устал и решил поспать, потому что столько он опасности пережил, что решилось ему вздремнуть.